Всем привет! Скажи нет плохому настроению, а скажи да хорошему и лови позитив! В эфире Универньюз и я Дмитрий Леонтьев. Мы начинаем. Жиши, пиши через И. Казанский федеральный принял участие в тотальном диктанте. Вся кухня интернет-журналистики. Студенты КФУ встретились с руководством портала газета.ру. В лучших традициях 19 века в КФУ прошел традиционный весенний бал. В этом году всемирная акция «Тотальный диктант» побила все рекорды. 2000 площадок, более 700 городов и 150 тысяч неравнодушных к русскому языку. Как проверку на грамотность прошел Казанский федеральный, расскажет Диана Авакян. Прямо сейчас начнется самая масштабная в мире акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». Все мы со школьной скамьи учили многочисленные правила русского языка. Давайте узнаем, какие из них до сих пор приводят в смятение наших студентов. Я не очень сильна в дипричастных оборотах. Университет закончил недавно, но, надеюсь, какие-то задания еще остались. Наверное, грамматических ошибок я не допускаю, а вот с орфографией могут быть заминки. Это слова, которые у меня не в активном запасе, а в пассивном, поэтому это это длинные, сложные, иностранные. А, если честно, я боюсь того, что попадется в такие предложения, где нужно будет знать, как правильно поставить тире, двоеточие. Ну, вот вот эти правила. Я немного их забыла. Русский не мой единственный родной язык, и поэтому меня приводит смятение двойное «н». То есть причастие их и так далее – это очень сложно для меня. Да, я тоже могу сказать насчет правил пунктуации и орфографии. Возможно, слитное разделе написания каких-то слов. Это довольно сложный вопрос. Проверить себя в этих каверзных и во многом противоречивых правилах русского языка была возможность у всех жителей города. В этом году текст для «Тотального диктанта» был написан специально для акции писателем Андреем Усачевым. Несмотря на то, что автор пишет в основном для детей, его текст про древний мир совсем непростой и полон как раз теми сложностями, которых так опасались участники. Облегчить понимание текста – задачи дикторов, которые играют в проведении акции, большую роль. Я вот текст только что увидел. Минут 10 назад. Первый раз его прочитал. Ну, хорошо, что здесь был профессиональный пилолог. Она мне просто подсказала, где какие, ну, по поводу пунктуации в основном. То есть, где подольше паузу, где еще что-то такое. Как правильно скобки, допустим, выделять интонационно. Казанский университет уже не первый год является одной из главных площадок тотального диктанта в городе. Одновременно в трех аудиториях свои знания русского языка проверили более 300 желающих. Всех их объединила общая миссия международного проекта – пробудить интерес к повышению грамотности. К тому же всех написавших добровольно диктант на «Отлично» ждут приятные сюрпризы. Итоги масштабной акции будут подведены совсем скоро. А пока будем помнить – совсем не важно, на каком языке мы говорим. Главное, что писать и говорить грамотно всегда будет модно. Диана Вакян, Роман Самарин, Универ Привлекает профессия журналистики? Давно мечтаешь стать известным журналистом? Нравится бизнес-медиа индустрии? Тогда следующий сюжет специально для тебя. «Газета.ру» – это одно из первых интернет-изданий. Жанры интернет-журналистики зародились именно в этой редакции. А у студентов КФУ, обучающихся в сфере медиакоммуникации, была отличная возможность пообщаться с первым заместителем главного редактора портала «Газета.ру» Евгением Шепиловым. На встрече студенты услышали от компетентного лица всю так называемую «кухню издания», узнали основные принципы работы журналистов на портале и уникальность издания «Газета.ру». «Газета.ру» – это одно из первых интернет-изданий. Вот. У нас довольно богатые этой традиции, и, в принципе, во многих жанрах, во многих вещах в интернете мы стали первопроходцами, то есть мы что-то опробуем, либо потом это начинаем применять постоянно, либо отбрасываем, и многие другие тоже подхватывают. Вот. И все-таки газета Рунарна стала одной из первых интернет-знаний, собственно, с, с которых, можно сказать, начались большие интернет-традиции журналистики в России. Встреча прошла в формате общения. Каждый мог задать интересующий его вопрос. Поэтому необычная пара для студентов прошла продуктивно, интересно и занимательно. Евгений Шепилов не просто ответил на вопросы любопытных студентов, но и дал советы по достижению поставленных целей в области журналистики. Ваши советы для начинающих журналистов? Ну, максимальная практика, конечно. Максимальная Потому что практика. теория, конечно, хорошо, да, но я сейчас повторяю, что за одну неделю работы в редакции, такой, так в боевом режиме, узнал и научился большему, чем за пять лет в институте. Подобные встречи с успешными в своем деле людьми очень полезны для студентов. Ведь не каждый день дается возможность лично пообщаться со знатоком своего дела. Тем более в такой тонкой и сложной сфере, как журналистика. Отделе Валеева, Роман Самарин, Универ -Ньюс. Его творчество многогранно, его жизнь была коротка и сложна, но его талант был безграничен, а наследие бесценно. О том, как проверяли горожан на знании произведений великого татарского поэта Габдуллы Тукая, в нашем сюжете. Родной язык. Родной язык, прекрасный, чистый, святой родительский язык. Как много я на этом свете через тебя язык постиг.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 В Казани идет подготовка к празднованию 71-й годовщины Великой Победы. С 20 апреля по 9 мая в честь Дня Победы запланированы десятки спортивных и культурных мероприятий, торжественных обедов и встреч. Педагоги КФУ приняли участие в самой представительной конференции мира по образованию. С 8 по 12 апреля в Вашингтоне прошла 100-я юбилейная конференция Американской ассоциации исследований в образовании. В набережных Челнах пройдет форум иностранных студентов. К участию в форуме приглашены 100 студентов из 11 стран, обучающихся в образовательных организациях Автограда. Казанский «Зенит» выиграл Лигу чемпионов. В финале Евротурнира казанцы играли с итальянской командой Трентину. Музею заповеднику «Казанский Кремль» передадут японский репринт казанского издания Корана. Токийский репринт 1934 года является первым печатным Кораном, изданным в Японии. Пловец Павловской академии спорта Александр Красных отобрался на Олимпиаду в Рио. На чемпионате России по плаванию он быстрее всех преодолел дистанцию 400 метров вольным стилем. Дожди и грозы прогнозируют синоптики Татарстана. В Казани также ожидается облачная погода с прояснениями. 22 апреля пройдет всероссийская акция «Библионочь ночь-2016». В этом году к акции присоединится также научная библиотека имени Лобачевского КФУ. Высшая школа ИТИСКФУ совместно с компанией Samsung проведет Хакатон Портрет покупателя Демографическое профилирование. Хакатон запланирован на 19-20 апреля. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Весна – это жаркая пора не только для аграриев. Именно в эти дни о своем будущем задумываются многие выпускники университетов. Ведь уже совсем скоро им предстоит искать работу. Отличные варианты можно подобрать на ярмарках вакансий. Одна из них прошла на днях в набережно Челнинском институте КФУ.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 для самопрезентации, и правильного написания резюме. Более 30% студентов Елабужского института КФУ планирует поступать в этом году на магистратуру. Об этом стало известно на ежегодном распределении выпускников. Подробнее узнаешь далее.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 И в основном идут работать в школы и образовательные учреждения. В ежегодном весеннем мероприятии приняли участие 132 студента педагогических специальностей, 134 обучающихся по направлению профессиональное обучение и 28 человек психолого педагогического профиля. Диана Вакиан, Динара Алмагамбетова, Денис Сипайлов, Универньюз. Дружеский обучающий ивент КАИстов с участием английских студентов и американских преподавателей состоялся в КНИТУ КАИ имени Туполева. О переозвучке Властелина Колец, Английском театре и многом другом смотри в следующем сюжете. Так русскоязычные студенты демонстрируют знание английского языка перед иностранными ровесниками. При этом ребята из КАИ осваивают курс второго высшего образования по специальности переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. Английские студенты упражняются в русском языке в рамках программы тандемного обучения. Русский язык очень трудный, поэтому мы понимаем, как трудно, это, когда вы говорите по-английски. Поэтому спасибо вам! Да? В мире э, формируются совершенно неправильные стереотипы. русских э, представляют какими-то агрессорами и прочее. и иностранцы не знают истинной ситуации. Поэтому когда они имеют возможность общаться с русскими и общаться со студентами которые в их возраста, и э, получается и они э, видят, что интересы одинаковые, мы вообще-то одни и те же люди, и все мы хотим жить в мире, и никто не хочет воевать, и никто не хочет никакой напряженности, то самое главное – это разбить эти стереотипы неправильные. Это очень интересно, потому что они все студенты, но они говорили, Участники блеснули не только знанием английского языка, но и актерскими способностями, чем удивили и порадовали иностранных гостей. Одна группа устроила собеседование с работодателями, другая застряла в листе с интернациональным составом. И еще одна команда умудрилась перевести «Властелина колец» на собственный лад. Да что ты знаешь о настоящей любви? Щегол! Кто сказал щегол? Да он на хипстера похож. Как и ты, впрочем. Главным критерием жюри конкурса презентации послужило понимание речи выступающих, а это нелегкая задача для носителей различных диалектов из разных стран. Студентам помогали преподаватели-носители языка, которые работают в КАИ уже не первый год. Абсолютно важное в этом мероприятии то, что они строят мосты. Студенты учатся разговаривать. Им уже легче общаться и находить общий язык с иностранцами, которые приезжают в Россию примечательно что все участники ивента эмоционально реагировали на выступление это значит что контакт в уютной международной обстановке был достигнут победители получили дипломы и сладкие призы все остальные искренне удовольствие от общения анастасия иванова родион топал хайдармандубаев универ Универньюз. Многие среди студентов Казанского федерального увлекаются классическими танцами. Котелеон, фигурный варс, гранд марш – все это им давно знакомо. И вот настал тот самый день, когда ребята должны продемонстрировать результаты своих трудов. Хочешь перенестись в атмосферу светской жизни 19 века вместе с нами? Тогда скорее смотри наш следующий сюжет.